терейру Дупасу, в переводе означает «дворцовая площадь». Именно здесь находился королевский дворец Рибейра с 1503 по 1755 год и являлся официальной королевской резиденцией. В 1755 году случилось великое землетрясение, которое полностью разрушило не только дворец, но и практически весь Лиссабон. За восстановление города взялся маркиз Пумбал. Он занимал пост государственного секретаря внутренних дел, а также являлся самым влиятельным португальским политиком эпохи Просвещения. По замыслу маркиза, бывшая дворцовая площадь полностью видоизменяется. Она становится правильной симметричной формы, а в центре устанавливают монумент Жозе первому королю, который правил в то время. В зданиях, которые окружают площадь с трех сторон, разместились многочисленные таможенные и коммерческие бюро, которые на тот момент осуществляли активную торговую деятельность. Отсюда и название «Торговая площадь». Конечно же вы обратите внимание на Триумфальную арку. Маркиз Пумбал не успел осуществить свою задумку и сделать ее в виде шлюза. На престол взошла королева Мария I и убрала опасного для нее политика. Лишь в 1873 году было возобновлено строительство арки. Верхний ряд скульптур представляет славу, которая простирает венки над доблестью и гением. На нижнем ряду представлены Вашку Дагама, Маркиз Пумбал и Нуну Альвареш Перейра. Два бородача по краям – аллегорические фигуры, символизирующие реки Тежу и Дору. С историей закончили, а теперь интересно. Поговаривают, что маркиз Пумбал состоял в тайной масонской ложе и что площадь была построена по канонам их философии. Например, количество арок на площади равно количеству карт в колоде Таро, а сама площадь находится между двух улиц – золотой и серебряной. На статуе королю Жозе I присутствует масонская символика, и это далеко не все секреты данного места. Но вернемся в наши дни. Немного полезной информации. В 2013 году на Триумфальной арке была открыта смотровая площадка. Советую посетить ее на закате. Виды откроются волшебные. В одной из арок разместилось самое старое кафе в городе – мартиню д Аркадо. Это заведение начало свою работу еще в 1782 году, правда тогда оно продавало лед и напитки. Но сейчас здесь вы сможете насладиться настоящей португальской кухней. Кстати, знаменитый Фернандо Песоад тоже являлся поклонником этого заведения. А если вдруг вам надоело португальское вино, вы можете посетить музей пива, который находится здесь на площади. Если вы поклонник данного напитка, то вам прямая дорога именно туда. И не забудьте в музее попробовать Паштел де Бакаляо. А если вы захотите заказать экскурсию без без посредников по Лиссабону, вы всегда это можете сделать на сайте vizporchical.com и приезжайте к нам!